хочу рассказать вам о совершенно необычном необычных событиях в моей жизни. Все началось в 2014 году, когда первый раз а, меня подруга, коллега с работы, а, пригласила, ну вот из серии там в пятницу вечером скоротать время. Делать, как говорится, дело было вечером, делать было не, нечего. Скоротать время и сходить на очень интересные практики. Благо, это было близко к нашей работе, это находилось на Арбате, а, на дыхательные практики И там, конечно, описывались какие-то совершенно невероятные эффекты, чуть ли там не полная перезагрузка, там выход ну такие выходы в астрал, ну, полный какой-то вот физический подъем энергии, то есть совершенно, ну, знаете, вот в это не верилось, в это не верилось, тем более я до этого, это была весна, это был апрель конкретно, когда мы с подругой собрались, а до этого я ездила в Индию к очень серьезным мастерам и занималась именно подыхательным практикам и йоги у меня был ретрит с одним очень известным мастером йоги и его женой, она... Они все посвященные люди. Вот. И все было достаточно серьезно. Я себя считала вот таким вот профи, что я там такой знающий человек, мне сложно чем удивить, там я там, вся продвинутая прощаю. И вот пришли мы на Арват, и значит, это было мое самое первое знакомство с Романом Карловским. И он начал значит, рассказывать про себя, свою жизнь. И меня, конечно, это очень сильно впечатлило, потому что. То, что он говорил, конечно, действительно, было удивительным. А именно, человек полностью поменял свою жизнь с помощью дыхательных упражнений. Я знала, конечно, что дыхание имеет огромную силу влияния, но чтобы вот так можно было изменить жизнь, мне не верилось. Ну, я такой человек, я никогда никому не верю на слово, я все люблю проверять. То есть я не отвергаю и не принимаю, пока я не попробую сама. То есть я очень открытый человек. И уже расскажу про самое интересное. Когда была практика, мы начали дышать, и это дыхание, но совершенно отличалось от того, как меня учили очень сильный, мощный, посвященный йоги вунди. И первое, что заметила, у меня очень сильно сковало все лицо, то есть у меня все тело начало не имеет и происходили невероятные вещи. Хотя нужно было дышать всего 20 минут, я на пятой минуте понимала, что я просто не могу. И единственное, что я себе сказала, как в своей воле что это просто нужно было, нужно сделать. Я просто дышал, дышала, дышала, и, знаете, когда вот вы дышите, происходит такой момент, когда время останавливается, то есть как будто вот пространство стягивается, и время, оно превращается в точку, оно своего рода не существует. И что произошло? Произошло такая вещь, что у меня было просто, ну, какой-то, знаете, выход из тела, что ли, я увидела будущее, я вижу себя очень прям четкой картинкой, я вижу себя в желтой футболке и на руках у меня маленький ребенок и он не открывает рот, но мы с ним говорим и настолько четкая вот мысль и он мне говорит мама жди меня к февралю, а я еще такая удивилась спрашиваю мол а ты мальчик или девочка? Он говорит я мальчик и я вот прям четко вижу там светлые волосы, карие глаза, то есть очень сильная картинка, причем, знаете, на уровне реальных физических ощущений. То есть я держу ребенка на руках, я это могу так сильно чувствовать. То есть это очень сильные физические ощущения. Это именно не игра моего мозга, а вот знаете, ну, какое-то невероятное просто событие. И потом Роман говорит, все, перестану дышать я помню вот это ощущение, когда мне просто не хотелось возвращаться. То есть было ощущение, что я покинула свое тело, слилась с вселенной, я была в потоке, то есть соединилась с источником, откуда мы все приходим, и мне даже не хотелось возвращаться в тело, настолько мне было хорошо и комфортно, это ну, ощущение было не передать. И я помню, что я очень долго не снимала маску, потому что когда а, дышим, а, мы одеваем маски, чтобы они не отвлекали нас. И, а, что самое интересное, все люди начали описывать свои ощущения, а я тогда не сказала ни одного слова. Я просто как бы ушла в себя, и на следующее утро я говорю мужу, ты знаешь, Жень, вот, ну, я пришел ребенок, он сказал там, ждите меня в февралю, и, ну, и, и мы еще посчитали, так, мы планировали в 2014 году ребенка, мы планировали сегодня позже. А я говорю, вот ты представляешь, вот ну, примерно это месяц мая, давай как бы поаккуратнее будем, ну, что раз ребенок так стал, мало ли что. И так получилось, что э, это была суббота, практика была в пятницу. Э, в субботу я сказала такой мужу, то есть прям все описала, он сам удивился так. Я ему причем э, помимо ребенка рассказала очень много событий, которые должны случиться в будущем. То есть как будто я в будущем работала. И представляете, в понедельник я делаю тест, и я понимаю, что я беременна. Вот так. И я пошла к врачу, и врач сказал, что вот срок, когда должен родиться ребенок, это ну, 27-30 декабря, а ребенок мне сказал, что мог в феврале. Вы знаете, что самое интересное? Получилось так, что я не родила в срок, то есть, когда... Врачи ставят срок, они еще дают плюс неделю, и а, мой ребенок родился 5 января 2015 года, как раз это был к февралю, получается, как он сказал, это родился мальчик, а, у него светлые волосы, карие глаза, абсолютно, и я действительно рожала в желтой футболке, ну, то есть, когда вот уже родила, там, да, это было, ну, то, что близко я одела, это была желтая футболка, как удивительно, я действительно его держала на руках, и это, конечно, очень сильно впечатлило моего мужа. И я поставила себе цель э, и обязательно посетить курсы романа. И я знала, что это не получится в первый год, пока я кормлю грудью. И я ждала два с половиной года просто с очень большим намерением э, попасть, потому что то, что я получила за всего 15 минут, занятий это колоссальные эффекты и вот тренинг роман который основной курс он длится там в течение занятия мы дышим в течение часа да то есть если за 15 минут у человека такие серьезные сильнейшие эффекты да то есть, что бывает за час и вот то что какие эффекты у меня после каждого занятия посещения основного тренинга романа я вам расскажу в следующем видео когда буду рассказывать работу со всеми семьи чакрами вот с вами была я, Елена Алексеева. Спасибо mm -hmm. за внимание.